Сегодня обрабатываем собаку каплями, называется «Адвокат для собак». Показания к применению. Профилактика лечения собак при смешанных паразитарных инвазиях блохами, душами, гласоедами, желудочно-кишечными гематозами, лечение аллергического дерматида, дерматита, отодекоза, саркоптоза, и очень много других дозов. Если переводить на человеческий язык, то очень хорошее лекарство. Наносим, ну, вообще, по идее и по правилам. Наносить нужно в шахматном порядке на кожу тела капли. Вот, Если собака маленькая, то, я так понимаю, в районе полки, если собака большая, то, насколько я читала и помню, то нужно наносить по всей длине тела и плюс еще несколько точек захватывать на груди. Ну, то есть ты раздвигаешь шерсть. Ну, да, естественно, раздвигаешь шерсть, стараюсь, чтобы попала только на кожу, только на кожу впиталась. Помогает, конечно, очень здорово от влог не чешется. Я так понимаю, что и простейшие всякие убивают, демодекоз. Плюс еще комары же переносят в лесу. Что-то инкубационный период там достаточно длительный, а потом вдруг оказываются у многих животных в разных частях тела живущими эти глисты, поэтому, конечно, лучше проводить вот такого рода профилактики. Вот такой тюбик. Так, открываем второй тюбик. Обратной стороной вставляем, слегка наклоняем, все, дырочка пробита, все открыто. С утра уже куча помолов. Продолжаем обрабатывать. Статус. Стоять. Стоять. Стоять. Давай так, чтобы мне удобно было, не тебе, а мне. Итого у нас на ДРК вес сколько у него? 55. 5,5 мл. уходит 5,5 мл. Это 2 тюбика, да? Ну, там, да, там тюбики 3, смотря какая расходовка. Такая прогутка собаки каплями адвокат локада заключена. смотрите нас, спрашивайте, если что Насколько хватает? Ну, обрабатывается раз в месяц, собака. Раз в месяц, ну, э, особенно в период, когда много всяких кровососущих. Клещей ну, она не помогает, конечно. Клещей пробивает, мы, мы уже это проверили. Да. Да, содовые клещи, на них, мне кажется, вообще ничего не действует. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, спрашивайте, если что непонятно. Будем рады помочь. Ты после обработки? Балдеешь? Вот, и не куча.